Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Этот симпатичный торт можно есть губами, до такой степени он мягкий, нежный и влажный. Как из достаточно банальных ингредиентов сделать это супер лакомство, я вам с удовольствием покажу. Для теста отделить желтки от белков. Белки взбить щепоткой соли до твердых пиков. Желтки взбить с сахаром, пока вся масса не побелеет. Я делаю бисквит умеренно сладким. На это у меня уходит 100 грамм сахара. Взбитые желтки соединить с белками. Аккуратно перемешать. В муку всыпать разрыхлитель, просеять ее в яичную массу. Муку лучше вводить в несколько приемов. Готовое тесто залить в форму, смазанную сливочным маслом и присыпанную мукой. Печь за бисквит будет 30 минут при температуре 180 градусов. Тем временем смешаем молоко со сливками и сахаром. Это будет наша молочная пропитка. А еще сварим карамель. На среднем огне сахар растворить до состояния сиропа. Для любителей сладко-соленой карамели добавить щепотку соли, ввести сливочное масло, тщательно перемешать. После чего влить сливки и довести карамель до полной однородности, не переставая помешивать. Чтобы загустить сливки, нам нужно соединить крахмал с сахарной пудрой. Охлажденные сливки начинаем взбивать на маленьких оборотах, постепенно увеличивая их. Вводим смесь из сахара и крахмала и взбиваем сливки до абсолютно густого состояния. Крем готов. Бисквит испекся и уже немного остыл. Прокалываем его в нескольких местах. И заливаем молочной смесью. Смазываем кремом из взбитых сливок. Заливаем карамелью. Остатками крема рисуем полоски на карамели. Деревянной шпажкой делаем сеточку. Справа налево и слева направо. Торт убрать в холодильник минут на 30. Пропитывается он моментально. Главное дать схватиться карамели. Разрезаем тортик.